Я выберу 10 карт для вас. Под колодой, под колодой у нас девятка кубков. Ну что ж, замечательная карта. Вы знаете, это одна из самых позитивных карт в колоде Таро. Говорит об исполнении желаний, исполнении ваших мечтаний. Это карта празднования чего-то, для кого-то юбилея, для кого-то, может быть, выход на пенсию такой, знаете, заслуженный. Для кого-то это... Да вообще, вечеринка может быть какая-то. Единственное, что карта предупреждает, это еще карта избытка, избытка алкоголя и еды. Поэтому постарайтесь себя сдерживать, особенно вот во время этих всяких пиршеств. В центре кристалл у вас туз мечей. Карту перекрывает. Ух ты, вот она, кстати, карта девятка кубков. Это вот младший аркан карты звезда. То же самое, Замечательная Карта звезда перекрывает э, карту туз мечей. В основе вашего креста карта отшельника. В недавнем прошлом король посохов. Во главе вашего расклада карта возрождения. В ближайшем будущем карта суда. Суд и справедливость. Для вас, мои дорогие, карта повешенного, в вашем окружении паж кубков, надежды и страхи, карта дьявола, и чем все завершится, тройка пентаклей. Ну что ж, очень много старших арканов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть старших арканов из десяти и туз, тоже которые фактически как старший аркан. Какие-то, знаете, значительные события будут происходить для вас в июне месяце, мои дорогие, которые могут продлиться и за пределы этого периода, даже в течение трех-шести месяцев. Давайте начнем с вашего малого креста, ну, как я сказала, исполнение желаний, исполнение мечтаний, карта звезда. Старший аркан представляет знак Зодиака Водолеев. Может быть, кто-то из водолеев для вас очень значителен в этот период. Это карта, когда мы в центре внимания, мы звезда. То есть к нам тянутся, тянутся люди, э, спрашивают, может быть, э, просят нашего участия даже в чем-то. Э, когда очень хороша карта для всех тех, кто занимается как творчеством, может быть, э, у вас все будет получаться, вы именно будете звездой. Для всех, кто, может быть, пишет что-то, занимается блогерством, все вот это вот именно вот в этой стихии, все у вас будет хорошо получаться. Привлекать внимание для тех, кто хочет встретить любовь, то вы будете привлекать внимание к себе, мужчин или женщин. И э, туз мечей тут же рядом карта, которая говорит начать с чистого листа. То есть, если это было вашим желанием, мечтанием начать все с чистого листа, то это исполнится. Это еще и решение каких-то юридических вопросов. То есть, может быть, договорятся ваши адвокаты, может быть, все ясно станет в вашей юридической ситуации, потому что это карта ясности. Это еще карта честности, справедливости. Это когда мы можем справиться интеллектуально, справиться с любой ситуацией, потому что мечи – это наша интеллектуальность. То есть разрезать любой гордеев узел, вот этим мечом можно разрубить. То есть все довольно, довольно позитивно, очень даже позитивно. В основе вашего креста карта отшельника. Старший аркан представляет знак Зодиака Девы. Карта, которая говорит о одиночестве. Одиночестве, может быть, хотелось бы побыть наедине с самим собой, подумать, вот как этот вот отшельник. Отшельник ведь сам уходит, вот, вот это вот отшельничество. Его никто туда насильно не, не тащит, как бы. Поэтому и вам, вам хочется побыть вот этим отшельником наедине с собой для того, чтобы с пользой потратить это время на себя. То есть посвятить вот этим вот фонарем, фонарь – это душевного света, то есть фонарь спиритуальный. И заглянуть внутрь, внутрь свою душу, свое сердце и как бы сделать вот такой аудит, все ли у меня там внутри в порядке. Это еще карта мыслителя для того, что, может быть, вам нужно побыть наедине с самим собой и вдали от других для того, чтобы обдумать какую-то ситуацию. Ну и еще карта как бы медлительность потому что, во-первых, отшельник, он очень медленно путешествует по пустыне, то есть дела будут развиваться, но они будут развиваться довольно медленно. Но, может быть, для этого, как бы, иногда это нужно, чтобы все никуда не торопиться. В недавнем прошлом у нас король пос посохов, да, король посохов – это мужчина элемента огня, это, это львы, овны, стрельцы, для кого-то это вы, может быть, вы были в центре событий в каких-то ближайшем, в недавнем прошлом. Ну, что, зачем вам описывать людей огненной стихии, вы все сами про себя знаете, но на всякий случай как бы расскажу. Люди огненной стихии энергичны. У них очень много энергии, энтузиазма, я бы даже сказала, какого-то. Это посох, это еще посох креативности, это посох артистизма, для кого-то посох сексуальности, кстати. Это люди, которые э, стараются как бы... Высказать, что ли, себя или показать себя через свою внешность часто. То есть тут могут быть какие-то яркие краски, одежды. Многие очень любят, например, овны любят красный цвет. Они часто... Мой сын Овен он постоянно носит красную майку, любят. Что еще? Занимаются своим телом, кто спортом занимается, энтузиазмом энергия, кто-то наращивает мысли, кто-то мыш мышцы, простите, кто-то любит татуировки, то есть они хотят как-то выделиться именно внешне. Но это еще люди, мало того, что творческая и какой-то артистической профессии, это еще люди не очень любящие работать на кого-то. Вот этот вот посох это предприниматели. Любят работать на себя, они заработают деньги на, любой, на любом своем таланте. Вот так вот. Во главе вашего расклада карта Возрождения замечательная карта. Карта говорит о том, что, ну, знаете, вот так фигурально вам опишу: ходим на работу каждой жизни, знаете, вот такая вот э, стабильная, я бы даже сказала, может быть, даже скучная, как будто бы, как будто все одно и то же, ничего не меняется. Как болото бывает такое вот. И вдруг в один день мы как будто... И постоянно мы себе говорим как бы невзначай, что да, надо менять, надо менять, и ничего не делаем. Но в один день мы услышим вот этот вот труп, звук трубы, позыв вот этой трубы, ангел нас будет вот этой вот трубой. И говорит, что пора просыпаться, и мы начинаем делать что-то, менять что-то. Причем, знаете, будет она нас, вот этот ангел, в нужный момент, когда мы можем что-то поменять. Потому что одно дело говорить, другое делать. И вот тогда мы начинаем. Кто-то начинает искать работу, кто-то начинает делать что-то в своих отношениях, то их менять, то есть либо... Потому что карта еще и примирение, Может быть, если у вас были какие-то ссоры или еще что-то, то, может быть, вы и померитесь с кем-то. Примирение, возрождение. Возрождение отношений, кстати. Вот что-то делать для того, чтобы отношения возродились, любовь возродилась между вами. Все очень довольно позитивно вот по этой карте. Это еще карта второго шанса. То есть кто, например в разводе то или вы разошлись с кем-то то вам судьба пошлет еще один шанс если работаю, работа ищите то не волнуйтесь судьба пошлет вам шанс второй шанс и вы как бы найдете еще одну работу а в ближайшем будущем еще одна замечательная еще один суд тут у нас возрождение такой более спиритуальный суд а тут у нас именно юридические для кого-то карта суда и справедливости представляет знак Зодиака э, весы. Для кого-то кто-то из весов будет очень значителен в этот период. Но тут вот именно все про справедливость. Кто-то может получить решение суда, могут закончиться э, вопросы судебные. Причем решение может быть принято в вашу пользу, потому что карта выпала вам. Либо, если вы делите что-то по суду, то может быть даже 50 на 50, потому что обычно весы-весы уравновешены. То есть суд решит никого не обидеть, и вам, и вашему оппоненту даст одинаково, пишет одинаково. Но не всегда суды только юридические, бывают, и человеческий суд, то есть говорящий о том, что, во-первых, вам, может быть, позыв, что надо быть честным. честным Иногда надо быть самим собой, в первую очередь, а потом уже с другими. Это еще карма, то есть судьба. То есть может быть судьба справедлива к вам, по отношению к вам. Или вы узнаете, что судьба была справедлива по отношению к кому-то, кто был несправедлив по отношению к вам. То есть судьба наказала кого-то за несправедливость какую-то, прошлую. Тоже может быть так. Для вас, ну, почему-то вы в каком-то подвешенном состоянии, кто-то, может быть, между работами, кто-то, может быть, ждет что-то в плане, может быть, документы какие-то ждете, бюрократия вот проигрывается по этой карте, когда нам, нас не ставит в известность о том, что вообще происходит, либо вы, на самом деле, возникла какая-то пауза, пауза, может быть, в отношениях, может быть, вы взяли паузу для отношений, иногда полезно, чтобы осознать значимости этих отношений для нас. В любом случае, если мы начинаем скучать и понимаем, насколько дорог нам этот человек, значит, стоящие отношения. А если мы взяли паузу и вообще ничего не чувствуем, значит, может быть, надо затянуть эту паузу или воспользоваться этой паузой. Вот так вот. Ну и вообще карта такая философская, говорит, что иногда, а карта вам выпала ваше эго, именно надо взглянуть на жизнь, на ситуацию свою, именно вот так, сверху вниз, для того, чтобы... Чтобы, то есть под другим углом, для того, чтобы увидеть что-то, что мы не видим, когда мы вот постоянно в одном и том же, мы даже близко э, не видим всех деталей, а когда мы начинаем смотреть на... Представьте себе, что вы наблюдаете за собой, за вашей семьей. Как э, посторонний э, прохожий, например, знаете, когда проходишь мимо окон вечером, то есть можно заглянуть в окна и увидеть там э, дин динамику семьи, то есть люди общаются. Э, и представьте себе, что вот так вот вы смотрите на свою жизнь и на свою семью, или если вы одни, на себя вот из окна, как прохожий. И вы можете заметить что-то, что вы до этого не замечали в себе, в своей семье, в своих отношениях. Вот про то, про это говорит карта, кстати. И э, в вашем окружении пашкубков – это приятные новости откуда-то вы, от кого-то из близких вы можете получить очень такие э, приятные. Может быть, вокруг вас кто-то вьется с точки зрения э, влюбленности, кто-то заинтересован в вас и начнет вам посылать какие-то знаки внимания, может быть, может быть какие-то смс может быть, звать на свидание, может быть, звоночки какие-то будут, либо просто какие-то приятные новости от, с, от вашего окружения какого-то Близкого. Ну, еще Паш Кубков, это может быть и ребенок, ребенок элемента воды, раки, рыбы, скорпионы, тоже возможно. Надежды, страхи, ну, мы все боимся вот этого дьявола, а дьявол этот наши, это наши грешки, то есть алкоголь, я говорила про алкоголь. Обжорство, алкоголь, излишнее переедание. Давайте так более красиво выразимся. Все то, что плохо для нас. То есть наркотики, игровая зависимость, сексуальная зависимость, домашнее насилие. Все вот это вот. А с другой точки зрения, эта карта не совсем такая уж прям плохая. Во-первых, это старший аркан, может быть, просто человек-овен. Это представляет Овнов, и у вас надежды страхи, либо вы не хотите общаться с этим Овном, у вас какой-то конфликт, страхи какие-то, либо наоборот, вы мечтаете вот, встретить вот этого вот Овна. Но еще вообще карта еще говорит, когда мы строим отношения, даже на отношениями это не назовешь, когда мы строим отношения с кем-то. Чисто на физическом притяжении, то есть на сексе. Вот это по этой карте еще. Ну и чем все завершится? Тройка пентаклей. Ну, тройка пентаклей это новая работа для кого-то. Это карта подмастерья, то есть, может быть, что-то, какое-то ремесло, какое какую-то работу, что-то вы будете, может быть, изучать, пойдете. Кто-то на курсы пойдет, повышение квалификации, но это больше такое связанное с зарабатыванием денег, может быть, какие-то изучения каких-то программ, чтобы вам помогло развивать ваш бизнес, вашу квалификацию развивать. Кто-то, если вы начали новую работу, на самом деле, это может быть испытательный срок, 3 месяца, либо вы пока еще... Учитесь чему-то, вас взяли на работу, но вы еще не все знаете. Вы приглядываетесь, приглядываетесь к вашим коллегам. Ваше начальство приглядывается, может быть, к вам. Вот такая вот период еще не такой, не очень комфортный, может быть. Но еще эта карта экзаменов для всех тех, кто учится. Это удачная карта. То есть, сдадите все экзамены для тех, кто ждет каких-то проверок по работе, может быть, каких-то комиссий, каких-то налоговых. Тоже говорит, что все удачно пройдет для вас. Ну что ж, замечательные карты для львов. Давайте посмотрим, что у нас про любовь. Три первые карты для тех, кто в паре. Десятка мечей. Королева мечей ну, вытащила карты и пятерка посохов. Ну, а давайте так утешу. Все-таки расклад общий, не для всех. Кому-то нужно это слышать, кому-то, может быть, это не подойдет. Но после длительных скандалов... Uh, потому что пятерка посохов – это конфликты, это скандалы, это недопонимание, когда никто не слушает, ни тот uh, партнер, ни этот друг друга не слушаете. Скандалы могут быть связаны вот с каким-то предательством, может быть, изменой даже, потому что, ну, какое еще предательство в паре может быть. Либо что-то связано с женщиной, шершеляфан, как говорится, из-за женщины, королева мечей, женщины элемента воздуха, весы, близнецы, водолеи, либо это уже карта адвоката, то есть уже тут и адвоката как бы сходили вот так вот. Давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Извиняюсь, конечно, за негатив. Я не очень люблю негативные карты. Но что есть, то есть. Опять-таки, помните, все это тем более временно. Карта умеренности. Карта семерка Пентаклей. Ну, вы знаете, очень хорошо карта проигрывается, что для мужчин, что для женщин. Для мужчин, во-первых, карта говорит терпение. Тут дальше уже нечего даже говорить. Карта умеренности, именно терпение. Вкладывайтесь в отношения, то есть если встретите, я думаю, кто-то из вас встретит вот эту красавицу, королеву посохов, может быть, даже вашего, ваш элемента, то есть огня, львы, овны, стрельцы, либо просто будет красивая женщина, яркая, энергичная, может быть, даже заниматься, у нее будет свой бизнес, может быть. Вкладывайтесь не в план, ну и финансово, естественно, в плане, как бы, Дарите подарки, водите в хорошие рестораны, я не знаю, куда-то. Вот так вот. Но и время, время надо вкладывать в отношения уметь общаться с человеком, вот это все, и тогда все у вас получится. Для женщин, кстати, это может быть вы, то вам пока нет, кстати, извиняюсь, партнера пока, но не в любом терпение вам карта говорит, терпение принесет вам счастье, потому что на этой карте карта радуга, и тоже вкладывайтесь, то есть, может быть, кто-то вкладывается в свою внешность, поддерживает себя, может быть, кто-то вкладывается, там, я не знаю, регистрируется на сайтах знакомств или еще, что-то вклады, то есть ищет, то есть не тратит время попусто, сидит и ждет, что вот к нему в принц на белом коне по постучится в дверь. Нет, он вкладывается, может быть выходит в свет, может быть куда-то общается, и вот это есть вкладываться